Добрый день дорогие друзья, меня зовут Мельков Миза. Сегодня я буду собирать легкий воздушный круглый букет на каркасе. Каркас у меня будет составить из таких коррективных отдельных элементов, сделанных из сушеного коза. Из материалов значит, я буду использовать, тюрбан, адрация, мята резия героев и рамок. Итак, значит, начну я с каркаса, с каркаса. в букет на воздушном какасе. Значит, основным элементом у меня здесь является кукума. Значит, поддерживает здесь тюльпан, фиолетовый цвет, потому что из зеленого переходит фиолетовый кукума. Дальше, значит, по цветовой гамме я решил сыграть немножко на контрасте желтого и фиолетового. Зеленый, с желтым все-таки ближние цвета. И вот такая вот летняя композиция у меня получилась.